всем привет ребята с вами антон сайнов и сегодня в этом выпуске в очередном рецепты мы будем то есть а именно то как своими руками правильно приготовить макароны ведь вы же помните ролик как правильно приготовить картошку если вы увидите на слывающем окошке вот и поэтому как видите Рецепты обороты набирают очень хорошую цифру, и поэтому все эти новые обновления на моего канала, там всякие как же пожать картошку, отношения с девушками, импровизация звуков, обзор камня, обзор листьев, то есть ботаника, да, вот это все такое это, набирают новые обороты и просмотры растут. Особенно даже та самая трансляция, обзор друзей и прогулка э, с, моей, с моими соседками Машей и Никой. Вот, поэтому меньше слов ближе к делу, поэтому погнали готовить кара... ой, простите, хорошие да. Стоп, стоп, стоп, стоп. А прежде чем мы начнем готовить монаши макароны для настоящих мужиков, поэтому мы как раз рекомендуем вам сыграть такую мужскую игру, которая вас посвятить в мир самой настоящей войны, конструирования, воевания и разрушения. Мир красаута. Представь, что завтра начнется апокалипсис. А как жить дальше? Скачай красаут по, по ссылке в описании. И получать крутые бонусы. И узнать настоящий экшен, который тебя поразит в мир безумного Макса. В другом ради обделенные пустоши, излобные рейды, бронемобили, летающие эти рейдеры, механические ноги, копии зазречатые. Не отказывай себе ни в чем. А модули вроде генератора невидимости для, для каждого автомобиля для каждого устройства, пре преимущества в бою тебе прибор при все больше и больше. Участвуй в самых больших облавах, складывай гранд банду дикорей и кошмар стопьте человечества как можно лучше. Качай косаут бесплатно по ссылке в описании. Кто не знает, макароны это самое великое изделие в мире, относящееся к мучному. И оно же, конечно, сделано из пшеничного теста. И, по сути дела, является как вторым хлебом. И поэтому погнали варить. То есть готовить. Для этого нам понадобится зажигалка, кастрюля, вода, ну и, конечно же, газ. И сам огонь. И наша вода греется. И, собственно, напоследок то, что я не упомянул, Макароны. И, впрочем, мы закидываем наши макароны в воду. Помешаем. наши макарошки готовы осталось их только как раз вылить в сито и в миску и можно жрать собственно вот такие вот мужские макароны у нас получились. Теперь можно их попробовать. Кто не помнит Ивана Гамаза, макарончики. М -м -м. Кто не помнит Ивана Гамаза. Кстати, Иван, если Иван не видео, Иван Гамаз, то я тебе благодарю. Еще. Вот, собственно, вот это. Ммм. Впрочем, низкий вам поклон, ставьте лайки, лайк, лайк, лайк, лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, я жду ваших репостов, комментариев, лайков, и делитесь видео с друзьями, делитесь видео с своими родственниками, соседями и другими. До свидания.